Всем привет, с вами Блог Фрилансера. Я начинаю серию видеоуроков для маркетологов, начинающих дизайнеров, арбитражников, тех, кто продает свои товары и так далее. В этой серии видеоуроков я запишу уроки по созданию дизайна для различных соцсетей, прежде всего рекламного. Будем создавать различные баннеры для соцсетей, тизеры для ВКонтакте, для MyTarget, для различных других проектов где размещается реклама стараюсь сделать уроки максимально простыми для понятных понятным языком для начинающих для тех кто вообще ни разу не открывал фотошоп буду разжевывать максимально подробно итак давайте приступим к первому уроку сегодня мы будем создавать рекламный баннер для вконтакте переходим Photoshop я вот покажу вот такой вот баннер мы будем сегодня создавать универсальный почему универсальный я в конце видео расскажу то есть один раз отрисовав данный баннер вы можете использовать его бесконечное количество раз для продажи различных товаров и услуг затрачивая всего по несколько секунд итак давайте приступим этот документ я пока сверну чтобы он нам не мешал Первое, что вы увидите, когда откроете Photoshop, это вот различные ин инструменты для работы и вкладки. Сейчас подробно я не буду рассказывать, что у вас совсем мозги не пудрить, и так у вас проблем дофига, наверное. Скажу одно, что вам понадобится для начала вот эта вот вкладка «Слои». Заходим в окно, если у вас ее нет, то нажимаем здесь галочка, ставим, чтобы была «Слои». И вот эти инструменты, они у вас уже будут все остальные вкладки вы можете закрывать вот таким способом. Закрыть. Правой клавишей мыши закрыть, чтобы они вам не мешали. Создаем новый документ, файл создать. Размеры задаем для ВКонтакте максимальные 1024 на 630 пикселей, то есть ширина 1024, высота 630 Это Сейчас и для нового, и для старого дизайна ВКонтакте будут Будет оптимальным вариантом. Нажимаем ОК. OK. Перед нами открывается вот такой вот. вот документ, новый, чистый, свежий. Далее нам нужно создать вот такую вот огранку. Баннер у нас будет полукруглой формы, чтобы выделялся среди других. В основном идут сейчас квадратные, все же. И полукруглые формы более приятны для газа. Здесь вот выбираем инструмент. Прямоугольник со скругленными углами. Левой клавишей мыши выбираем его. Задаем заливку. Тут в принципе можно взять любую. Ладно, я возьму вот такую вот. Синюю. Нажимаем левой клавишей мыши на пустую область. Здесь задаем размеры. Ширина 1024 пикселя у нас. Высота 630 пикселей. Так, нулик лишний. Вот так вот. Радиусы. Эти радиусы отвечают за скругление наших углов. То есть, чем больше цифра, тем сильнее угол будет у нас скругляться у прямоугольника. 20 пикселей будет вполне нормальным. Нажимаем ОК. Здесь вы можете снова изменить радиусы. То есть, я покажу, вот если, допустим, мы поставим 50 пикселей, то эти углы сильнее скругляются вернем на 20 также вы можете задавать углы радиус у каждого угла если вот уберем здесь галочку то можно здесь здесь 50 сделать здесь допустим оставить 20 и один угол будет сильнее скругляться ладно здесь вернем выбираем инструмент перемещения и переместим его по центру по краям у нас должно остаться ровно эти вот белые полоски Ctrl-T. Проверяем, чтобы у нас все было ровно. О, уменьшение, и увеличение. То есть я вот стрелкой делаю, у меня уменьшается, увеличивается. По умолчанию это делается Ctrl-плюс либо Ctrl-минус. Чтобы сделать так, как у меня, заходим в редактирование, установки, основные. И здесь вот нажимаем масштабировать колесиком мыши, должна стоять галочка. И далее выбираем ОК. И теперь можно с помощью колесика мыши его уменьшать, либо увеличивать наш документ. Это очень удобно. Я за максимальную автономность и простоту. Что делаем дальше? Дальше мы будем ставить картинку на наш баннер. Так, у нас урок записывается. Картинку я подобрал просто в интернете с Google картинок в данном варианте ввел Аламзак Диван и у нас выдал нас кучу разных запросов. Тут же на ваш вкус я вот выбрал такую девушку, можно взять ее прямо отсюда, нажимаем копировать изображение, переходим в Photoshop, Photoshop, так у меня немножко глючит мышка, вот так вот. Ctrl-V, вставляем наше изображение Перетаскиваем ее вот в угол сюда. Далее нажимаем Ctrl-T и растягиваем ее. Так, сильно растягивать не надо. Растягиваем мы, удерживая клавишу Shift. Shift удерживается, чтобы растягивание происходило равномерно по каждой стороне. И не было вот таких вот искажений. Если вы ошиблись, нажимаем Ctrl-Z. И он возвращает наш напряженный Действия. Пусть будет тот, таким размером, чтобы у нас за центр примерно не, не более центра занимала картинка. Сверху у нас, видите, пространство осталось. Чтобы у нас было более красиво, выглядел все это цвет однородный. Выбираем инструмент выделения. Здесь вот сверху у нее макушку выделяем. Так, еще раз у нас сбилась: выделяем окушку, нажимаем Ctrl-T. Появляется выделение такое, и за ползунок тянем вверх, уменьшаем картинку и тянем вверх. Мы растягиваем эту серую область по высоте. Далее нажимаем ENTER, Ctrl-D комбинация снимаем выделение далее уберем вот этот вот надпись авито картинка скорее всего с авито взята поэтому он оставил свой watermark выбираем инструмент штамп здесь вот в левом углу штамп можно увеличивать либо уменьшать вот этот кружок плюс минус уменьшаем и увеличиваем их квадратными скобками на клавиатуре где буквы х и твердый знак Твердый знак увеличивает, хай уменьшает. Что делать штамп? Штамп у нас клонирует изображение с одного участка на другой. Нажимаем клавишу Alt. Появляется прицел. Ставим этот прицел на чистое место, откуда мы будем брать цвет. Нажимаем левой клавишей мыши. И далее просто перемещаем его. Видите, у нас затирается цвет. Снова, чтобы перемещаться вот так по картинке, нажимаем клавишу «Пробел». Снова берем Alt, чуть-чуть уменьшим штамп у нас, и затираем Alt. Затираем здесь также Alt. Берем теперь отсюда Alt здесь отсюда берем уже alt можно конечно более аккуратно сделать все но я сильно не буду заморачиваться снова alt и теперь с ноги с тени ноги alt и снова затираем аккуратно потихонечку все это убираем главное этим инструментом немножко при новостриться и будет очень легко и быстро получаться все уменьшаем картинку затерли пятку ну может конечно было поаккуратнее, ну ладно далее теперь нам нужно чтобы углы у нашей картинки были так же скругленные как и у всего баннера картинка должна стоять вот здесь слои поверх этого синего нашего плашки очертания баннера Ставим, нажимаем выделяем эту картинку выбираем Нажимаем Ctrl Alt G комбинацию. Все, теперь у нас, видите, края картинки скрылись за вот этой вот формой. Это называется слой маска. Мы наложили маску на нее. И теперь мы даже можем любую в любую сторону перемещать, она за края этого баннера не выйдет. Что делаем дальше? Дальше мы поставим сверху плашку, вот такую вот, желтую, на которой мы будем в дальнейшем текст. Для этого выбираем инструмент прямоугольник, цвет заливки я возьму желтый, яркий, и вот так вот ее растягиваем просто. Это мы скроем. Выбираем инструмент перемещения, чтобы быстро его выбрать, нажимаем клави клавишу «В» на клавиатуре. Либо M русскую. Далее нажимаем снова Ctrl-Alt-G. Чтобы она была округлая так же, как, как вся форма. Все. Основную часть шаблона мы сделали. Далее нам нужно написать сверху текст. Текст я взял просто с другого поста. Использовал инструмент такой Publer для анализа креативов. Они везде практически одинаковые Тут посты, посты видите Никак, Никто ничем не выделяется Я взял просто пост Другой и текст наложил сверху на картинку Отсюда То есть у нас тренд лето Надумаю диван нам Напишем для начала заголовок Здесь нажимаем новый слой создать Здесь будет вот такая вот снизу, на нее нажимаем, выбираем инструмент текст, либо буква Т на клавиатуре. Здесь мы можем задать шрифт. Шрифтов очень много в интернете вы можете их поискать, как, как установить тоже думаю разберетесь, уроков тоже дофига по этому поводу. Начертание для заголовка лучше брать жирный, здесь размер, здесь у нас выравнивание, тут цвет. Все в принципе как во всех текстовых редакторах. Свет возьмем черный, так как он максимально контрастирует с желтым. И пишем надувной диван лам ламзак. Так, здесь у нас Здесь нажимаем Enter, Ctrl-A, увеличиваем шрифт, и чтобы у нас было, был текст в виде капслока большими буквами, здесь вот нажимаем на эту иконку, выбираем здесь вот все прописные, вот можно его еще увеличить. Все, чтобы убрать выделение, просто нажимаем здесь на слой с текстом. Перемещение, перемещаем, как вам как вашей душе угодно. Создаем новый слой, пишем здесь текст главный тренд лета. Ctrl A. Уменьшаем. Начертание здесь менее жирное делаем. Тренд лето 2016 просто. Неправильно. Тренд лето 2016. Ctrl-A. Увеличим. Чуть южнее сделаем. Вот так вот. Здесь вот проводим с помощью линейки, но это уже для дизайнеров, чтобы было более аккуратно все. Чтобы включить эту линейку, нажимаем Ctrl-R. Комбинацию. Ее проводим сюда вот. И нам нужно, чтобы все, все вот этот текст у нас выравнивался по одной линии. Почему я вот Т выношу вот эту штуку, штуку говорю, ну, часть буквы, чтобы была у нас графическая компенсация. Или визуальная компенсация, то есть, не знаю, как называется. Ctrl-H, убираем линейку. Так, чуть-чуть переместим ее. Чтобы выделить слои, нажимаем, удерживаем Ctrl и щелкаем левой клавишей мыши на каждой. Теперь можно их все вместе перемещать. Так, что дальше? Дальше пишем наш, наши буллеты. Я скопирую отсюда. Вы можете взять свой текст, который у вас будет, либо взять отсюда просто. Я их немножко изменил просто. Далее создаем снова новый слой. Инструмент текст. Смотрите, что был выбран. Нажимаем левой клавишей мыши, Ctrl-V, вставляем наш текст. Ctrl-H. И снова выравниваем его аккуратно. Здесь слева у нас будет булит, которые сейчас нарисуем. Создаем новый слой. Выбираем инструмент эллипс здесь вот заливку пусть будет пока желтая штрих черный и здесь ширина вот эта штриха 3 пикселя увеличим немножко нашу колесико мыши и удерживая клавишу shift чтобы равномерно у нас эллипс получался Создаем наш, наш маркер, или буллет, вот так вот, все по нашей линии так что чтобы было все ровно и аккуратно. И сейчас можно уже цвет заливки сделать, у нас был синий, ну, то есть вы сами же выберите, какой вам больше нравится. Я возьму синий. Вот сюда вот можно нажать и прям пипеткой выбрать с картинки. Вот так вот. Ох. Все. Теперь нам нужно ее, этот будет наш, размножить на каждый пункт. Для этого, сейчас внимание, удерживаем клавишу Shift и Alt. У нас появляется такая вот дубль стрелки, видите? Стрелка, вид меняет. Shift, Alt. И далее просто нажимаем левую клавишу мыши и тянем вниз, далее снова Shift, Alt, тянем вниз, Shift, Alt, тянем вниз, все продублировали наши маркеры. так вот такой у нас получается вид. Далее эти маркеры можно упаковать лучше в одну папку. Все вот эти вот булеты. Для этого нажимаем клавишу Shift и здесь вот где начинается на слои. нажимаем левой клавишей мыши далее Ctrl G все мы упаковали в папку назовем ее Bulleter это нужно для удобства в слоях чтобы нам не путаться где что лежит и чтобы можно было так вот всю папку просто перемещать далее здесь будем создавать такой вот лейбл Я написал здесь скидка 50% до конца недели. Вы можете уже свой текст добавлять, как вам будет удобнее. Просто я покажу, как это все делается. Для начала пишем наш текст. Скидка 50% до конца недели. Шрифт мы сделаем пожирнее болт. Процентов покрупнее выделяем отдельно его, и здесь вот уже увеличим шрифт с помощью колесика мыши просто вверх скролим. Чуть, -чуть поменьше. Вот так вот, далее переходим. На слой ниже, вот сюда вот. Прям на папку можно наступать. На нажимать Выбираем <laughs> инструмент прямоугольник. Штрих убираем. Здесь вот ставим галочку, перечеркнутую. Заливку. Ну вот я вот выбрал такую красную. И нажимаем. И удерживая клави левую клавишу мыши, мы растягиваем наш лейбл Вот так вот. Далее выбираем инструмент перемещения. Нажимаем на в английскую так. и вот делаем примерно по центру Ctrl-T немножко растянем здесь уберем делаем наш текст белым цветом выбираем здесь слой с текстом нажимаем T и здесь выберем цвет Далее переходим в слой, на слой с прямоугольником. Создаем новый слой здесь ниже. Выбираем инструмент многоугольник. Сторону 3. Удерживаем клавишу Shift, растягиваем его. Перемещаем. Далее нажимаем Ctrl-T. Нажимаем правой клавишей мыши, выбираем наклон. И здесь вот наклоняем вверх. Чтобы у нас была здесь ровная черта сверху. Ладно, так пойдет. Далее нажимаем Enter. Не совсем у меня очень ровно, конечно, но ну да ладно. Если постараться, можно сделать ровнее. Ctrl-T, немножко здесь выровняем Далее нажимаем Ctrl-G, чтобы продублировать наш слой. Теперь Ctrl-T, правой клавишей мыши отразить по вертикали. Нажимаем Enter, перемещаем вниз. Все, такой у нас получился лейбл. Теперь наш лейбл нужно объединить также в папку, чтобы у нас был порядок в слоях. Нажимаем Ctrl и помечаем наши слои. Правой клавишей мыши. Немножко глючит мышка. Нажимаем Ctrl G. Вот. Теперь у нас можно перемещать его отдельно от всех слоев. Можно нажать Ctrl-T, у нас выделится теперь уже вся папка с текстом этим, и можно уменьшать, либо увеличить за эти ползунки. Enter, готово. Все, практически закончено, теперь покажу, почему он являет, как его использовать уже в дальнейшем, затрачивая вообще минимальное количество времени. Допустим, вы хотите протестировать картинку, вам не нужно теперь создавать постоянно новый этот баннер. Вы просто заходите в тот же Google. Берете любую другую картинку. Какую? Ну пусть вот это. Где-то она какая-то стр ⁇ Ну ладно, вот это. Ладно, не суть. Нажимаем копировать изображение. Переходим в фотошоп. И здесь вот выбираем слой из девушки. Нажимаем Ctrl-V. Ctrl-T. Далее растягиваем нашу картинку. Удерживая Shift. Все. Можно легко и просто заменять и тестировать нашу Наш баннер. С плашкой то же самое. Вы можете выбрать теперь просто другой, другой цвет ее. Вот здесь вот. Выбираете любой цвет. пишите любой текст. Выбираете... Можете ставить картинку любого другого товара. Цвет этой плашки также можно изменять. Выделяем все слои. Инструмент прямоугольник выбираем. И меняем цвет на любой. Все. Далее нам осталось просто сохранить нашу картинку. Нажимаем файл сохранить как. Здесь выбираем JPEG и сохраняем ее на компьютера. И еще не забудьте сохранить сам исходник, чтобы вам потом вот не нужно было создавать каждый раз новый. Для этого нажимаем сохранить как. Здесь формат тип файла, оставляем Photoshop PSD и пишем допустим шаблон все теперь вы можете снова открыть и у вас все сохраняется по слоям на этом видео урок окончен подписывайтесь на мой канал на youtube ставьте лайк и пишите комментарии если вам было интересно данный формат видео я буду записывать еще различные видео -уроки на эту тематику. Также не забывайте подписываться на мой блог ВКонтакте по фрилансу и дизайну. Всем пока и до следующих видео -уроков.